всем привет сегодня будем смотреть программу обид систем кары 11 версия Ну это ладно бокс у кого-то может 8 -я, 9 -я, или у кого-то еще нету ну в принципе я вам советую как бы ее но ну, приобретать не надо лучше можете скачать у меня или какого-то может другого сайта в принципе она вам повысит э, ус ускорение там оптимизация здесь куча в ней программ есть довольно неплохих а, при установке она только без интернета устанавливается, активация тоже без интернета если вы ее попробовали запустить при интернете, у вас ключи не установится но и сервер там их не американский запомнит и вам просто не даст больше обновления просто будет э, не кар, и фрей будет за место вот этого будет фре написано а сейчас она у нас стоит э, не прототипная но как бы все с ключами с лицензией проще сказать ну так настройки свернуть трей при запуске это будет э, потом при ну это при закрытии свернуто на будет у вас вот здесь постоянно болтаться а, мониторинг мониторинг это вот он и здесь вы можете смотреть, что какие у вас фоновые программы запущены. Ну, как бы можно, ну, типа вот так вот отключать. Ну, смотреть лишнее чтобы не нагружалась систему в реальном времени uh, про фрей uh, она не работает защита в реальном но ну, она по крайней мере uh, лишний браузер сюда ну как бы не войдет uh, слишком в браузере это что вы делаете и uh, все что у вас какие-то там мусор проще сказать оптимизация uh, здесь я как бы сказать вредоносном лучше нормальный он как бы не так долго будет высоким подольше будет но ну, и... полное обнаружение это тоже самое чистка реестр реестр это тоже самое а, сейчас подождите сейчас объясню я вам прошлое видео показывал ш... реестры но это вот эта вот программа то же самое только здесь маленько она по продвину вот ну, это вот так вот включаем глубокую очистку то же самое здесь вот не забывайте галочки ставить как, вы, как вы здесь как у ну, здесь все галочки ставьте не стесняйтесь здесь можете выбрать что корзину там что-то кэши ну и все остальное что вам много конечно не надо а то ха, вот это вы берете потом что-то пропадет это производительность ну вот здесь увидите каком надо но лучше для офиса и где вы с... ну, посмотрите вот у меня стоит беспроводной а у вас тоже какой то какой-то может по сетке стоять базовый по в основной все ставит ну смотри какой модем у вас или еще что-то стоит вот так вот сразу покажет все как надо так, это оптимизация, лишней программы удалена, ну, я покажу попозже. Так, ну это в принципе не надо. Исправление автосервисе. Э -э здесь вот жесткие диски. А а Твердый диск. Кстати, единственная программа, которая работает на твердых дисках. Здесь можно исправить дд вот оптимизацию тоже рекомендуется. В принципе, вот так вот раз и появится. SSD у кого. Это единственная программа, которая умеет делать обновления. Это то же самое. Защита серфинга. Защита серфинга. Для чего нужно, э чтобы он обновлялся без вас. Ну и это все остальное это вручную. Вот я поставил. И здесь просто указать прокси. Просто простые буковки. Там по клавиатуре прогоняйте. И он не будет у вас э вместе с интернетом обновляться. И не будет ключевого слетать. Так активная оптимизация идет это что мне оптимизировался сколько раз игнорируемые но это все там по ну, можно здесь то суда перекидывает ну... интерфейс пользователя, знаете что такое здесь э, смайлик может такой смайлик поставить может такой то здесь будет потом красный а значит надо будет э, чистить то же самое если будет производительности файлов ну это как э, ну в принципе копия это что она делает резервную копию вот здесь вот смотрите сами здесь это предупреждение все которое идет это 10 секунд, когда загружается с этой стороны появляется вот такая табличка, сколько у вас он загружается компьютер, хорошо, плохо, там улыбка там или звездочка появится у вас он здесь ставить, применить, ОК, okay. а, ускорение, многие вот такая вот ракетка и многие скачивают ракету, но в принципе это ну, лишняя трап трата денег и проще сказать, гигабайтов. Она, ну, нахрен не нужно, проще сказать. <coughs> Можете посмотреть, что он делает. Минимально это не сильно сжимает программу, это игра побыстрее. Но это чисто для работы. Э в принципе, делать, запускаем. он у вас шевелиться начинает просто-напросто так аппаратное управление можете у вас сразу здесь вот будет драйверами написано что надо одно ну, этот у меня боснер это сл а, следующий раз как бы объяснять начну для чего это нужно оно ну. Так, оптимизация программы. Он показывает детали. Вот какие программы оптимизированные. Просто... О -о -о -о. Ну, видите. Заколебал. Так, установить это вредоносно по лагине, это м -м, Вот этот орбит. Они как бы все связаны, одни программы. Вот то же самое. Обит, орбит, орбит, защита системы. А, здесь только включать. этот ну, через интернет практически вот этот нет вот это серфинг не было рекламы инструменты здесь инструменты показывают э, а их только активировать без э, с интернетом грубо без интернета только с интернетом да ну, больше как бы они по по моему на 9 версии только они так появляются и то без интернета а чтобы сделать с интернетом надо вот просто напросто отключить от серфинга вот так вот ставить применить но только вот эту систему обид не выключать но ну, смысле пусть она так запущенная будет а потом моментально ключи слетят сделай потом потом появляется мы вот так нажимаете у вас он и потом это он у вас оптимизируется и смотрите что у вас здесь здесь будет писать не обязательно она нужна ну, в смысле объяснения идут не обязательно так вот стаи, например ну вот так вот так службы здесь кому вот тоже написано Есть, можете удалять и вот я вот это удалю например мне эта система не нужна это у меня через голд сами видали показывал в предыдущих версиях но это я отключал лишнее так а -а -а -а быть. оперативная память то же самое можете при запуске сделать чтобы освобождал это то же самое как вот это вот ну, вот так вот вот. Можете сделать темную очистку. Можете сделать глубокую очистку. Довольно неплохая программа. Можете ее э, поставить сюда, чтобы она здесь у вас была. Так, да. это автовыключение. Автовыключение это можете как вам он... объяснить это. Как э, когда он может отключиться? При каких действиях перегрузить Сон, гибринацию но это то же самое а, Примерно Сейчас объясню что это такое Она связана с программой Вот она Вот она Она связана вот с этой программой Так вот ну, кстати, здесь, вот когда поставите, лучше несбалансированная, если у кого там эта энергоэнергия, энер для этого, чтобы побыстрее он, он существенно будет перегружаться, вставьте, а, запоминает, и потом перегрузите, и он будет работать. А ремонт системы. А, ремонт системы, он сразу покажет, что у вас и как. Ну, кстати, программа, не могу сказать, что плохая, но она довольно умная. Это делало окна, там все проверяет расширение. Тут смотрите, какие может быть что-то у вас если плохо работает, он может исправлять вот эту вот программу. Точь-точь все правильно делают. В принципе, вот так вот. Ну, это потом загрузим все. Так, это тоже здесь значки, которые нужны. Вот. вот раз, вот появляется, можете отключить. Вот тоже панель. <смех> вот так, интернет-ускоритель. А, интернет-ускоритель здесь нужно для чего? Для того, чтобы а, это. Вот, вот эта хрень, <смех> которую вы скачиваете. Вот она, тоже самое с этой связано. Сделался. Рекомендуется. Он сразу показывает, какие. Это работает только по сетке практически но ну и на этом то же самое на билайне работает ну, что частенько у меня так она вот оптимизируется это windows браузер вот и тоже сам рекомендуется делать здесь не надо меня опера у кого -нибудь. вот это самая новая программа которая включает оптимизирует тут можете почитать ну довольно неплохо он работает так, защиту вам показывал инструменты дальше. Значит, у нас файлов, у которых уничтожает, да, довольно неплохая. Это делать далее, например, добавить, какой там файл вам нужен, ну, долго, принудительно, но удаляю. Ну, вот он тоже самая эта же программа стоит. Тут, тут еще кучу должно быть. Так деформация диска это то же самое, что э, я показывал как он деформирует вот этот вот но ну, это то, то же самое, что по-своему вот так управление системой, это вам не нужно, это портативное версия, которую можно на флешке делать что приходите, например у кого-то что-то сделал на флешку, с флешки запускать и потом можно как вам сказать прийти кому-то дядьке или тетке кому-нибудь почистить компьютер то же самое вылезет все очистка реестра это то же самое что я вам показывал вот это вот было ну например сканировать включаем ну он проверяет дальше так очистка диска диск далее это проверяем тоже самое, только на F не ставьте, но если какая-то программа, то может и удалиться от нежелательных файлов. Раз она в пар... вот сюда все удаляется. Еще раз напоминаю, этой программы для ускорения. А, поиск пустых папок, например, ну, довольно неплохая. Лишний мусор, ну, вот, видите, то же самое ставим удаляем окей okay. битые ярлыки. это которые у вас ярлыки есть и они у вас в системе не стертые или не удаленные он берет проверяет например ну вот В принципе здесь все здесь обновление идет а вот он показать это что вы можете купить но лучше всего покупать не надо Одни у меня есть в принципе ну вот он 18 проблем исправили исправляем здесь может быть у вас куча восстановления, здесь я по крайней мере удаляю ну кто-то может у не удалить ну все в принципе а нет, подождите, что я сразу то не надо это была настройка Вот она у вас будет проверка. Поставлю пока на паузу. Ну вот, вроде освободил мне сколько здесь. Показал. Нажимаем, смотрим. Ну это я отключать не буду. И там при отключении кому надо. Смотрим какой мусор у нас здесь есть ну вот он весь мусор проблемы какие производительности все что надо включает что отключает все сам делает и сразу жесткий диск показывает какой и спускаем исправить ну как по испорченности вашего компьютера. Ну, практически у меня то же самое, можно сказать. Потом после этого, когда у вас как бы наберется то же самое, можно удалять оттуда вот с этой же программы, можно удалять оттуда мусор. Он, кстати, накапливается много-много. ну вот он все что он отремонтировался здесь вот сразу написано все что он сделал Вы можете сразу удалять он записывает что сделал И то же самое можете удалять вот он, инсталлер. Это тоже мусор. И накапливается довольно много. Много не мало, до 8 килобит. Пишем готово. Здесь вот все написано. Когда красненькая морда то же самое ставите и, и все. Ну чё, в принципе все. Эта программа закончилась. Следующая будет объяснять. Буду Боснар Обид. Как ускорить? То же самое. Всем пока, до свидания. Подписывайтесь.